ебать это как уже фильм пила от главного героя все меньше и меньше и меньше остается да полил руку зажило проверяю